Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы выполняли утепление крыши по нашим стандартам. Делали утепление крыши 30 см минераловатным утеплителем Урсад Пурван. И монтировали пароизоляционную пленку Дельта Рефлекс, поддерживающую обрешетку. Сейчас хочу вам показать некоторые моменты. Вот так вот у нас выглядит пароизоляция уже смонтировано Какие нюансы? Да? Вот недавно здесь сделали стяжку пола, то есть была большая влажность. Это можно увидеть по... Стену. видите, стены все мокрые у нас, на окнах тоже конденсат, пар не попал в конструкцию кровли, вот, очень качественная паразитационная пленка, пойдемте в другую комнату тоже вам покажу, здесь вот, сейчас тут идут инженерные работы, электрика, система рекуперации вот устанавливают, теплые полы сделали, вот, скоро сделают скорость делают здесь ну включат вернее здесь вентиляцию и вот эта влажность она все уйдет вот так вот это выглядит значит меня многие спрашивали, почему мы делаем уплотнитель не только там где у нас саморезы закручиваются, но и вот в этих местах да здесь вот видите электрики они прикручивают синий уплотнитель то есть здесь вот это место получается герметичного Сто процентов вот это место не пропускает пар. Вот так это все выглядит у нас. Пленка дельта рефлексии это именно тот материал, который сто процентов выдержит такой, такую вот нагрузку. Также если посмотреть с улицы, видите, какое количество снега лежит на крыше, нету сосулек. С этой стороны утепление сделано качественно. Вот тепло остается в доме давайте с другой стороны тоже посмотрим с другой стороны то же самое видите лежит снег двускатная крыша максимально простая как мы любим то есть такие крыши несложно утеплять и соответственно видим результат то есть качественное утепление говорит о том что лежит снег на крыше такими шапками и нету сосулек утепление делали 30 сантиметров